на канале шарабара за последние столетия человечество совершило бесчисленное множество открытий которые значительно улучшили качество жизни и помогли понять как устроен мир вокруг нас но мы не придаем этим вещам значения так как они нам уже привычны и стали нормой многое из того что для нас нынче обыденность и в порядке вещей изменило в свое время мир как в хорошую так и пожалуй даже в плохую сторону что же это за открытия такие, изменившие мир? Давайте посмотрим. Пенициллин. Если бы в 1928 году шотландский ученый Александр Флеминг не открыл пенициллин, на момент являвшийся первым антибиотиком, мы до сих пор бы умирали от таких болезней, как язва желудка, от абсцессов, стрептококковых инфекций, скарлатины, лептоспироза, болезни Лайма и многих других. Механические часы. Существуют противоречивые теории о том, как же на самом деле выглядели первые механические часы. Но чаще всего исследователи придерживаются версии, что в 723 году до нашей эры их создал китайский монах и математик Ай Ксинг. Именно это основополагающее изобретение позволило нам измерять время. Гелиоцентризм Коперника в 1543 году, практически на смертном одре, польский астроном Николай Коперник обнародовал свою знаменательную теорию. Согласно трудам Коперника, стало известно, что Солнце – это центр нашей системы, а все ее планеты вращаются вокруг нашей звезды, каждая по своей орбите. До 1543 года астрономы полагали, что именно Земля была центром Вселенной. И занимательный момент. Лишь в 1992 году Ватикан это признал. То есть еще 26 лет назад Ватикан был уверен, что Земля это центр вселенной, что то Солнце вокруг нас вращается. Религия такая религия. Кровообращение. Одним из самых важных открытий в медицине стало открытие системы кровообращения, о чем в 1628 году объявил английский врач Вильям Харви. Он стал первым человеком, описавшим всю систему циркуляции и свойства крови, которую сердце качает по всему нашему телу от мозга и до кончиков пальцев. Гравитация все знают эту историю, как Исаак Ньютон, знаменитый английский математик и физик, открыл гравитацию после того, как в 1664 году ему на голову упало яблоко. Благодаря этому событию мы впервые узнали, почему предметы падают вниз и почему планеты вращаются вокруг Солнца. Электричество. Судьбоносное открытие электричества причисляется английскому ученому Майклу Фарадею. Среди его ключевых открытий стоит отметить принципы действия электромагнитной индукции, диамагнетизм и электролиз. Эксперименты Фарадея также привели к созданию первого генератора, ставшего предшественником огромных генераторов, которые сегодня производят привычное нам в повседневной жизни электричество. Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК. Многие считают, что именно американский биолог Джеймс Ватсон и английский физик Фрэнсис Крик в 50-х годах прошлого века открыли ДНК. Но на самом деле, впервые эта макромолекула была выявлена еще в конце 1860-х годов швейцарским химиком Фридрихом Майшером. Затем, спустя несколько десятилетий после открытия Майшера, уже другие ученые провели ряд исследований, которые наконец-то помогли нам прояснить, как организм передает свои гены следующему поколению и как координируется работа его клеток. Анестезия. Простые формы анестезии, такие как опиум, мандрагора и алкоголь, использовались людьми издавна, и впервые упоминания о них ссылаются аж на 70-й год нашей эры. Но с 1847 года обезболивание перешло на новый уровень, когда американский хирург Генри Пигеллоу впервые ввел в свою практику эфир и хлороформ, сделав крайне болезненные инвазивные процедуры намного более переносимыми. Рентгеновские лучи. Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген нечаянно открыл рентгеновские лучи в 1895 году, когда он наблюдал за флуоресценцией, возникающей при работе катодной лучевой трубки. За это поворотное открытие в 1901 году ученый был удостоен Нобелевской премии, ставшей первой в своем роде в области физических наук. Периодическая система химических элементов В 1869 году русский химик Дмитрий Менделеев заметил, что если упорядочить химические элементы по их атомной массе, они условно выстраиваются в группы с похожими свойствами. На основании этой информации он создал первую периодическую систему, одну из величайших открытий в химии, которое позже прозвали в его честь таблицы Менделеева. Инфракрасные лучи. Инфракрасное излучение было открыто британским астрономом Вильямом Хершелем в 1800 году, когда он изучал нагревательный эффект света разных цветов, используя для разложения света в спектр призму, измеряя изменения термометрами. Сегодня инфракрасное излучение используется во многих областях нашей жизни, включая метеорологию, системы подогрева, астрономию, отслеживание теплоемких объектов и многие, многие другие сферы. Камера обскура. Предшественником современных фотоаппаратов и видеокамер стала камера обскура, что переводится как темная комната которая была оптическим устройством, используемым художниками для создания быстрых набросков во время выездов за пределы своих мастерских. Отверстие в одной из стенок устройства служило для создания перевернутого изображения того, что происходило снаружи камеры. Картинка отображалась на экране, на противоположной от отверстия стенки темного ящика. Эти принципы были известны веками, но венецианец Даниэль Барбаро внес изменения в устройство камеры обскура, дополнив его собирающими линзами. Бумага. Первыми примерами современной бумаги часто считают папирус и амате. Но было бы не совсем верно считать их настоящей бумагой, более привычной нам. Ссылки на первое производство пищи бумаги относятся, чтобы вы подумали правильно, к Китаю. Во времена правления всем известной империи Восточная Хань. Первая бумага упоминается в летописях, посвященных деятельности судебного сановника Цайлуна. Теория эволюции и естественного отбора. Вдохновленный своими наблюдениями в ходе второго исследовательского путешествия, которое длилось с 1831 по 1936 год, Чарльз Дарвин приступил к написанию своей знаменитой теории эволюции и естественного отбора, ставшей, по мнению ученых со всего света, ключевым описанием механизма развития всего живого на Земле. Колесо. Идея о симметричном компоненте, движущемся в круговом движении по оси, существовала в древней Месопотамии, Египте и Европе, раздельно в разные периоды времени. Таким образом, нельзя установить, кто и где именно изобрел колесо. Но! Это великое изобретение появилось в 3500 году до нашей эры и стало одним из самых важных изобретений человечества. Колесо облегчило работу в областях земледелия и транспорта, а также стало фундаментом для других изобретений, начиная от карет и заканчивая часами. Печатный станок. Йоханнес Гутенберг изобрел ручной печатный станок в 1450 году. К 1500 году в Западной Европе было напечатано уже 20 миллионов книг. В 19 веке была произведена модификация, и железные детали заменили деревянные, что ускорило процесс печати. Культурная и промышленная революция в Европе была бы невозможна, если бы не скорость, с которой типография позволяла распространять документы, книги и газеты для широкой аудитории. Печатный станок позволил развиться прессе, а также дал возможность людям самообразовываться. Политическая сфера также была бы немыслима без миллионов копий листовок и плакатов. Что уж говорить о государственном аппарате с его бесконечным числом бланков. Лампочка. Изобретение лампочки развивалось в течение 1800-х годов Томасом Эдисоном. Ему приписывают звание главного изобретателя лампы, которая могла гореть полторы тысячи часов без выгорания. Он ее изобрел в 1879 году. Идея самой лампочки Эдисону не принадлежит и высказывалась многими людьми, но именно он сумел правильно подобрать материалы, чтобы лампочка горела долго и стала дешевле свечек. Телефон. Долгое время считалось, что первооткрывателем телефона является Александр Белл. Но в 2002 году Конгресс США постановил, что право первенства в изобретении телефона принадлежит Антонио Миучи. В 1860 году, на 16 лет раньше Белла, Антонио продемонстрировал аппарат, который был способен передавать голос по проводам. Своё изобретение Антонио назвал «Телектрофон» и подал заявку на патентование в 1871 году. Это положило начало работе над одним из самых самых революционных изобретений, которым обладает почти каждый человек на нашей планете. Хотя изобретение телевидения не может быть приписано одному человеку, большинство людей признается, что изобретение современного телевидения было заслугой двух людей – Владимира Космы Зворыкина и Филона Фарнсуорта. Здесь необходимо отметить то, что в СССР разработка телевизора по параллельной технологии занимался Катаев Семен Исидорович, а первые эксперименты и принципы работы электрического телевидения описал вовсе Розинг еще в начале 20 века. Интернет и всемирная паутина. Интернет был впервые разработан в семьдесят третьем году прошлого столетия Виндетом Серфом при поддержке Агентства перспективных исследований Министерства обороны США. Геморное название знаю. Его первоначальное использование состояло в том, чтобы обеспечить сеть связи в исследовательских лабораториях и университетах в Соединенных Штатах и расширить сверхурочную работу. Это изобретение было главным революционным изобретением 20 века. В девяносто шестом году через интернет в 180 странах было подключено более 25 миллионов компьютеров. Изобретение же было сделано в 1989 году Томом Бернерсом Ли. Сеть изменила наше отношение к различным областям, включая образование, музыку, финансы, чтение, медицину, язык и так далее. Сеть потенциально превосходит все великие изобретения мира. Однако я с этим не согласен. И считаю самым важным и даже великим следующее. Письменность. Кто бы что ни говорил, насколько бы хорош ни был интернет и полезен, при том, не думаю, что будут те, кто спорит, что польза от него реально есть. Если такого имеются, то у них просто нет интернета, и, скорее всего, калькулятора они считают вершиной технологии. Куда бы пошло развитие нашей цивилизации, если бы на определенном этапе мы бы не научились фиксировать определенными символами нужную нам информацию. Это позволило сохранять ее и передавать. Очевидно, что без письменности наше общество в сегодняшнем виде попросту бы не существовало. Первые формы символов для передачи информации возникли примерно 6 тысяч лет назад. Письменность появилась лишь с изобретением графических символов. Сперва были приняты пиктографические письма. На них в виде рисунка люди схематически изображали явления, события, предметы. Пиктография была широко распространена еще в каменном веке, и ей особо учиться не надо было. Но для передачи сложных мыслей или абстрактных понятий такой вид письменности не годился. Со временем в пиктографии пиктограммы стали вводиться условные знаки, обозначающие определенные понятия. И постепенно примитивные пиктограммы становились более четкими и определенными, письмо стало идеографическим, Выше ее формы стала иероглифическая письменность. Сначала она зародилась в Древнем Египте, такие символы уже позволяли отразить любые мысли, даже самые сложные. Но для постороннего человека понять тайну было очень сложно, да и для того, кто хотел научиться читать и писать, было необходимо выучить несколько тысяч знаков. В результате этим мастерством могли владеть лишь немногие. И только 4000 лет назад древние финикийцы придумали алфавит из букв и звуков, который стал образцом для многих других народов. Новое письмо сделало возможным передачу любого слова графическим способом. Да и обучиться письменности стало куда легче. Теперь она стала достоянием всего общества. Считается, что 80% из распространенных сегодня алфавитов имеют именно финикийские корни. И немножко деструкции. Хотя в принципе интернет тоже можно назвать деструктивной хренью. Ну ладно, я о другом. Порох и огнестрельное оружие. Взрывчатую смесь умели делать многие, европейцы являлись последними из цивилизованных народов, кто научился это делать. Но именно они сумели извлечь практическую пользу от этого открытия. Первыми следствиями изобретения пороха стало развитие огнестрельного оружия и переворот в военном деле. Последовали и социальные сдвиги, непобедимые рыцари в доспехах отступили перед огнем пушек и ружей. Феодальное общество получило сильный удар, от которого уже не смогло оправиться. В результате и возникли могущества централизованное государство. Сам же порох за много веков до появления в Европе был изобретен в Китае. Важной составной частью порошка являлась селитра, которая в некоторых районах страны вообще встречалась в самородном виде, она похожа на снег. Поджигая смесь селитры с углем, китайцы стали наблюдать за небольшими вспышками. На рубеже 5 и 6 веков свойства селитры были впервые описаны китайским медиком Тао Хун Цином. С тех пор это вещество стало применяться и как составляющая часть некоторых лекарств. Появление первого образца пороха приписывают алхимику Сунь Семялу, который готовил смесь из серы и селитры, добавив к ним кусочки локустового дерева. При нагреве возникла сильная вспышка пламени. Состав пороха в дальнейшем был усовершенствован его коллегами, которые опытным путем установили три основных компонента – калиевую селитру, серу и уголь. Скоро китайцы приспособились использовать в военных целях, однако революционного эффекта это не оказало. Дело в том, что Смесь готовилась из неочищенных компонентов, что давало лишь зажигательный эффект. Лишь в 12-13 веках китайцы создали оружие, напоминавшее огнестрельное. Вскоре секрет порошка узнали монголы и арабы, а от них европейцы. Что ж, вот они, одни из самых выдающихся достижений и открытий человечества. Если вы с чем-то не согласны или вам есть что добавить, пишем в комментариях. А я пока откланяюсь. Вставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До встречи!